Алексей, кстати, вот любит петь. Я могу подпеть, если что-то я знаю. Я, дум... да. я думаю, что... Растеряю его того же. <coughs> Сводный <ар> ансамбль <coughs> Алексеев-Саватеевых под без руководством... Трени без тренировки, без этого, как сказать, да. без репетиций. Поэтому Экспромп. надо понимать, надо относиться к этому. К тому, что будет звучать. Относиться толерантно. Относиться толерантно. Да, Нет, ко главное. Лоб... Если, если там... это будет с душой, мне кажется, это, да. это будет да, в что, любом в принципе, случае да, хорошо. если что-то... Ну что? Нет, ну а я нужен, нет, вам вообще. Вы обязаны просто это сделать. Я вообще вам нужен. Да, да, я хотел как раз сказать, что дальше я не помню слов Это проблема всех спонтанно коллективов Да, первый куплет отлично, да, дальше, дальше не помню слов Но может быть что-то я и буду помнить полностью, я не знаю Миг, между прошлым и будущим Ты не ПОДПИШИСЬ! Потрясающе видеть семиструнную гитару, а вот... Не перевелись еще, да, мостадонты. Помнишь Висбора, да? да я, так, я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару. Уже когда я учился на гитаре, это звучало очень странно, потому что уже почти никто не играл на семистронке. Так сейчас достаешься. Семиструн... Семистронка, семиструнка, семиструнка. Да, да. Да. Враги сожгли родную хату. Хату. Сгубили всю его семью. Куда теперь пойти солдату? Куда нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, На перекресток друг дорог. Нашел солдат в широком поле, Рабой заросший бугоров, стоит солдат и словно колья, Застрели у него, Сказал солдат, солдат встречай про свое, героям нужа своего, На для гостя угощей. Стол. Свой день, свой праздник возвращения, к тебе я праздновать пришел, никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и чулька видите ветер траву могильную. Сложно солдат ремень поправил, Застал мешок, как у лунной Бутылку горько поставил, на серый камень. Слеза не с бывшихся роде. На груди его светилась медаль за город Будапешт. Пропустили пару куплетов, да. но я не помню, как начинается. Сойдутся со вновь в друзья подружке, да, но не сойдитесь в руки. И один кошлет, да, один пропустили. Раскинулось море широко. Но тоже мы пропустим, наверное, половину куплетов из, из Алиса, классического как? варианта. Что? Раскинулось море широкое. Ну, раскинулось. Хотите раскинуть? Ну, ну, сделаешь. Я что я только порчу там. Мне вчера, мы вчера палец выбили и в челюсть дали. Господи, На, на, на, на тренировке. А, на тренировке, я понял. Эм, я я уже в Москву гопники вернулись. Издержки, издержки профессии. Это как, как мел на не профессора, так у, у нас выбитый палец. Понятно. Поэтому я сегодня не все попадаю. Ну что, что еще mm -hmm. можно... Скавато, да будет. Ну что, миллиры? что все знаем. Пытаемся нащупать, да? Не будем? Пожалуйста. А, ну конечно, да, можно, да. сразу Я пил? Там очень большой разброс нот, поэтому надо выбирать вот, ну, как бы, ту самую тональность, которая и вверх идет, и вниз голос до конца. Море широко! И волны О, кочегар, кочегару! Огни в моих топках совсем нагорят, В котлах не сдержать больше пару. М -м -м. Пойди, расскажи им, что я, не мог от жары но, но, но, Не помню, да? Стоять, Бог, нет сил, пропадаю Окончил а бросать, он напился воды Воды опресненной и чистой Солбо его капал под сад следы услышал он речь машинства ты вахты не кончив не смеешь бросать механик не тобой недоволь больше не билось, проститься. Не забыл уже да, сейчас. Ну, а сыграть да? на последнем трескание? Да, после трем. последний, как... последний куплет. Вот я сам тремоло. Вот сыграйте, чтобы. А. был тих и недвижен тот мигающий Раз по а старушка ждет сына домой, Ескажут, нас зарыдает, а волны все так же. Я, как на правах единственного зрителя, бурные аплодисмент, аплодисменты переходили. На домре играл Алексей Владимирович Саватеев. Солис. Да. Пытался Алист. исполнять Алексей Алексей Владимирович, Владимирович Саватеев. Саватеев Игорь, а можешь последнюю песню подарить мне на канал? Да. Одну, последнюю. Вот после прощания. Вот это сейчас. Спасибо огромное. Ну, все. Ну, я думаю. Здорово, да. Спасибо, спасибо, дорогой Алексей.